Сами кушаем, Он говорит Всевышний Аллах, обращается к нам. Давайте попытаемся. И выгоняют их, продают их квартиры, поэтому всех тех родителей наших дедушек, бабушек, которые на Павел Сандриш, у меня на